Гондратий Рылеев. Державный уклад. Герои, пастыри, святые в истории Карамзина встают из прошлого живые, зачитываюсь до темна. И то же все, как в годы оны разбитые Наполеоны сжигают за собой мосты твоих врагов попрановые, держава славная Россия. Каких сынов взрастила ты? И никакой не зная меры Ты и страдалась вся горя, В леса уходят староверы, От своей воли от царя Спасая древние обряды, А тот во гневе шлет отряды Спалить киржатские скиты, И с ними книги вековые. Держава бедная, Россия, Каких сынов казнила ты? Пугаясь всякого раскола, Навязываешь свой уклад От Одора и до табола, Чтоб не был кто свободе рад. На усмирение народов Не прекращаешь ты походов, Пылают мщением фронты, Дружины гибнут боевые. Держава грозная Россия, Каких сынов сгубила ты?